Варе мете, мечети ветер, снег просится в окно и входит в юга, и все разы лед, как будто тает, и хочется заплакать от души, а у двери. Лежит моя собака Не лает и не бросит ничего Лишь только на меня посмотрит взглядом Слепым собачьим взглядом на меня От старых это старость и болячки, которые не чужды и животным, Которые приходят неоткуда, И в никуда уносят наших близких. Она лежит в углу, и так ведь больно, Лежит истонет, но ей не помочь. Я того мне очень, очень больно. Я того заплакала душа. Я знаю, что завтра будет доктор. Не знаю, что уйдет мой верный друг Как будто время птица очень быстро Я помню, это было как вчера Когда принес ее домой, до кухню. И в миску я налил и молока, а Оботворе мечели метео, и в юга снег бросится в окно и воет ветер зарыва. Спасибо вам, друзья, за внимание, здоровья вам, счастья, успехов, будьте любимы, любите животных, любимых, родных, близких, друзей, счастья вам и благополучия, мои хорошие. С вами был Игорь Клёвый. Спасибо.